Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Практически под всеми моими роликами за текущий месяц вы найдете вот такую ссылку Призм Airdrop». Нажимаете на нее, нажимаете вот на это предложение перейти в бот и вас перебрасывает в чат Telegram бота. Нажимаете запустить, выбираете русский. И вам выходит вот такая табличка. Читаете условия чата. И вот здесь вам предлагают, чтобы вы были в курсе последних событий, рекомендуется подписаться на канал и получить один клик. Нажимаете «Подписаться на канал», то есть «Включить уведомления». И затем, для того, чтобы получить свою реферальную ссылку, нажимаете на слово «Пригласить». Вот это будет ваша реферальная ссылка. Эту ссылку вы распространяете своим знакомым и рассказываете, что тут можно совершенно бесплатно получать монеты за бесплатное обучение. Очень удобно, что вы можете приглашать свои контакты, которые у вас есть в Телеграм. Ну а самое главное, что вы можете здесь прочитать все о криптомонете призм совершенно бесплатно, проходя все эти уроки. Вы видите, что у меня уже 9 человек перешли по моей ссылке. Получи один клик за каждого приглашенного. Нажимаем поиск монет и вы видите, что я тут же получила 0,05 призм. И на данный момент у меня 0 кликов, 46 монет и 8 центов. Прошли сутки, я нажимаю еще раз поиск монет. И у меня уже 47 монет 55 центов. То есть я получила 0,75 центов еще через сутки. Это когда-то было 47 долларов. Даст Бог, что когда-нибудь это будет опять 47 долларов. Вы видите, что этот ролик я выпустила всего только месяц назад. И за за месяц уже получила почти 47 монет призм если вы будете каждый день нажимать в этом боте на кнопку поиск монет то за каждый клик вы будете получать один бесплатный урок и со временем сможете выйти вот на такие результаты как у меня 9 долларов 93 цента в сутки, но уже на своем личном кошельке, куда и будете переводить свои монеты с этого аирдропа. Также под любым моим роликом, нажимаем на кнопку «Еще», вы можете найти группу. Вконтакте. Можете нажать здесь на ссылку, открыть в новой вкладке и перейти в эту группу. Либо нажимаете на мою аватарку, переходите на мой канал. И вот здесь нажимаете на значок ВКонтакте призм и вас перебрасывает в эту же группу. Подписывайтесь на эту группу, нажимаете написать что-нибудь. Можете вставить свое видео, написать текст. Ставить картинку и выкладывать здесь в этой группе свои посты только о криптомонете PRISM, так как группа тематическая, и чтобы вас в ВКонтакте не забанили, придерживайтесь этих правил. Ну, например, ставить видео, загрузить видео, пишем «Привет, сообщество Призм от Чак Норриса, опубликовать». Your friend Теперь поставьте себе лайк и поделитесь в какой-нибудь другой группе или на своей стене. Поделиться записью. Теперь эта запись появится в новостях у ваших друзей. Вот так вы получите больше просмотров от своих роликов или от своих статей, благодаря этой группе. Также на канале есть переход на структуру Паровоз Призм. Нажимаете и в этой структуре под вашим кошельком выстроят 10-миллионный структурный баланс. На этом у меня все. Всем удачи! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. С вами была Валентина Синема 2.